Что, друзья, уже без 107, короче, пошел на охоту. Уток много. Близко не подхожу. У меня, короче, нулевки остались. Вот. Нулевки. Патронов вообще нету дробовых. Так что я теперь без уток буду. И, короче, это косачей смотрю, хожу. И вот в одном прям месте. Смотрите, сколько волнушек нашел Во, волнушки, смотрите. И вот еще где-то вот здесь волнушечко. Две даже. смотрите друзья, прямо это под листвой прям такие хорошенькие волнушечки, блин. И под березовиков насобирал, короче, но я их сыпал. Они у меня под кустом лежат. Ну, не знаю, заберу я их сегодня или нет. Сейчас вот крутанусь еще. Посмотрю, может, будут волнушки здесь. Так. Ну, пока что не видать. Короче, надо покрутиться здесь и пособирать волнушки. Вот такие вот, друзья, грибочки ставим в за такие вот офигенные волнушечки, друзья супер-пупер грибы, короче, собираем зиму, чтобы потом нямкать вкуснятину, друзья, ладно, все, давайте ждем отчет последнего выхода, как слез выйду покажу, что с грибами, это, друзья, чтобы чуть-чуть офигели, вот, короче, два белых гриба, ну, не белая, короче, эти, подберезовики, но это фигня, короче, можно сказать, о бабке, смотрите, вот под осиной, короче, растят, о, смотрите, первый Первый вот такой О, Смотрите, вот еще один Но этот уже трухлявый, я его выкину Он туда выкину Короче, вот еще какой-то А, это шляпка моя, я уже сорвал Вот смотрите, вот еще подосиновик Вот такой О, Ну, блин, у него уже ножка червивая Сейчас разберемся с ним Вот такой под шляпку отломаю Тоже шляпку червивую выкину Вот такой грибок Потом вон еще подосиновики во, смотрите, вон, во, во подосиновик. Вот, короче, срываем. Вот здесь сразу два, смотрите, как растут. Смотрите, как чет растут. Видите? Вот, смотрите, о, они как растут. Идем. И вот еще подосиновик. Но это уже хана ему. Ай, вон еще двое, мои. О, видите. Выкину его. Пускай споры разбрелись. Ага, даже три тут, смотрите. Вот еще маленький. Вот такой. Вот такой. Вот такие, короче. Друзья, ну-ка еще посмотрим. Есть, нет. Да стопудово еще где-то есть. У меня там, короче, сам телефон перестал снимать почему-то. Память, наверное, заканчивается. Он автоматически прерывает съемку. Ну да, пока что нет. Я после... Всем привет, друзья. Вот, нашел два подосиночка. Сейчас, короче, иду еще искать. Вот в такой вот лес захожу. Сейчас посмотрим. Будет здесь что-нибудь. Я думаю, в таком офигенном лесу точно должны быть грибы. Ой, застреваем. Опа. Хо -хо -хо. Друзья, обалдеть. Вон грибы. Видите? Вот раз тут три штуки. Вот. Раз, два. Вон третий подосиновик. Вот такие вот. Слушайте. Оп. Раз. Вот такой вот. Два. Два. Вот такой вот три. Вот четвертый, друзья. Четвертый. Вот. Короче, обалдеть. Ну-ка, еще крутоносить. Ага, вон еще один вижу. Обалдеть. На таком пятачке. Вау. Вау. Вот. Еще один. А вот какой-то непонятный гриб. Упаганка. Вот подосиновик. Ну-ка вылезем. Отсель. Вылезем. Обалдеть. Ну, вот мои подосиновики, друзья. Я прям в одном месте нашел. Прикиньте. О, сколько подосиновиков. Ставим лайки Фишерман Хантеру. Короче, пошел на охоту. Попадаются грибы. Я, короче, под березовиков уже с ведро, наверное, набрал. Оставил, короче, в мешке. <coughs> короче, температура у меня, друзья, херово. Мне жарко, и весь мокрый. Горло першит. Пить хочу я вообще не могу, блин. С болота не буду пить, короче. Вода грязная. С собой ничего не взял. Вот еще ранетки мятные поел. Вообще охота пить стала. И вот сейчас вот, короче, вот зашел вот такой вот осиночек небольшой, короче. И вот нашел, короче, под осиночки вот такие вот. Короче, ставим вот такие вот лайки, друзья. Прямо ставим вот такие лайки. Кому есть возможность у кого есть, помогайте каналу деньгами. Друзья, мне надо на патроны. Вот на такие патроны надо деньги срочно. И это. Короче, набрал уже, короче, полтора мешка грибов. Вот. Короче, где-то с пол мешка под березовиков, а мешок примерно.